Сумочка женская. Производство города Киров. Фабрика Варвара. Коллекция натуральной кожи. Тренд 2022 года. Будет уместно в любой сезон. Красивый нежный цвет беж. Шикарно с синим в отделке. Очень аккуратная строчка. Мягкая модель, в которую войдет формат А4. На задней стенке карман на молнии. Вот такое дно на ножках. На передней стенке рабочий карман. Вот такой декор у бегунка. Ручка на карабинах. Цена сумки 5500. Внутри перегородка, прилегающая на молнии, которая делится сумку пополам. Кармашки на задней стенке. Еще один карман большой. На передней стенке, ведь наоборот вернее. На задней на передней. Дополнительного кармана здесь нет. Все размеры сумки оставлю внизу под видео. Ваш сумчик эксперт. Сумка легко садится на плечо. И такая же модель есть вот в таком темном бежевом. Наверное, даже светло-коричневый цвет. С, с шикарным бордо. В отделке. Эта же модель вот в таком цвете. Одна модель, две расцветки. У этой сумки короткая ручка пристегивается на карабин. Она а смена, ее можно снять и прицепить к длинный ремень, регулируемый. На обе модели есть длинные ремни.